При выборе клиники я руководствуюсь каждой мелочью. Для меня важен каждый аспект и каждая деталь. И клиника Неомед меня полностью убедила в том, что выбор мой правильный. Врач, который занимался непосредственно моим лечением, Гоча Георгиевич Сталашвили, оставил у меня самое доброе впечатление. Я остался очень доволен, и для меня очевидно, что... Он является большим профессионалом. Его клиника, его состав, в частности, от администратора до лечащих врачей, лишний раз подтвердили, что я на правильном пути.